С вами Надежда Соколова, и я попрошаю вас на мою зарядку. Зарядка, как вы знаете, дает нам заряд бодрости на день, создает хорошее настроение, особенно сегодня, когда это понедельник и когда нам нужно настроиться на целую рабочую неделю. Но представьте, что утром не всегда хочется вставать, да, быстро вставать. И мы начинаем нашу утреннюю зарядку в сегодняшнем положении сения. Представьте, что Проснулись. И начнем с небольшого разминки. Садимся на ягодицы. А, помним, что мы достаем ягодицы, чтобы сидеть на седалищных буграх. Ага, и из этого положения мы с вами подтянем носочки на себя. Очень-очень простое движение. Очень. Легкая, спокойная, по очереди подтянем носочки, дадим возможность проснуться нашим стопам. Еще раз так теперь поднимемся, выпрямим спину и походим на месте, на ягодицы, переваливаясь с ягодицы на ягодицу. Постараемся разбудить ягодичные мышцы, низ спины, добавим движение рук, немножечко поможем себе руками. Спокойное, спокойное движение. Вы помните, что мы всегда контролируем наш пресс, контролируем наш живот. И поэтому мягко переваливаемся с ягодицы на ягодицу. Ага, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Просыпаемся. Хорошо, здесь соберем стопы, колени, потянемся поясницы назад расслабим шею, потянем шею, потянем спину. Выпрямимся и еще раз также потянем поясницу, округлим ее, поднимаемся вверх, выпрямляемся, еще раз так же, выпрямляемся, последний раз так же, выпрямляемся, уйдем руки назад, раскроем грудную клетку. Расковывай, расковывай, хорошенечко, хорошенечко. Ага, хорошо. И снова чуть-чуть округлили поясницу и снова потянулись стопами, работают стопом. Одна, другая, одна, другая, через ага. Я уверена, что ваши стопы просыпаются, что вы чувствуете, как улучшается кровоток ваших стоп, пальчиков. Хорошо, пальчики сильно раскрыли, зажали. Раскрыли, зажали, еще раз раскрыли, зажали. Последний раз также. У -у -у. Хорошо встрягнули коленки и снова взяли. С ягодицы на ягодицу перешли. Вправо, влево, вправо, влево. Продолжаем также. Переваливаемся. Одна сторона, другая, одна, другая, одна, другая. Продолжаем еще, еще, еще, еще, еще. Ага, хорошо, замечательно просто, ага, хорошо, хорошо, теперь стопы собрали, колени раскрыли, округлили поясницу, шею потянули выпрямляемся, и еще раз так же округлили, выпрямились, и еще раз так же, круглая спина, прямая спина, последний раз. Выпрямляемся, уводим руки назад, тянемся, раскрываем грудную клетку. Держим это положение. Вдыхаем полной грудью. Заводим стопу за колено, поднимаем корпус, выполняем разворот, чувствуем скручивание в поясничном отделе. Поменяем другая сторона. Также. Возвращаемся, меняем ногу и подтягиваем ее, тянемся. Даем возможность потянуться нашей пояснице. Меняем сторону, другая сторона, другая нога. Тянемся. Живот в себя, выдыхаем живот и спина прямая. Удерживаем спину. прямой Поднимаемся. Заводим стопу за колено, тянемся, тянемся, тянемся, тянемся, возвращаем ногу, меняем другая нога, заводим стопу за колено, тянемся, возвращаемся. Хорошо, достаем ягодицы, еще немножечко. Походили на ягодицах, справа слева, справа, влево перевалились, почувствовали, как у вас мягко-мягко продавливаются, прорабатываются ваши ягодицы. Разогреваются. Последний раз также, но теперь внимательно. Теперь мы опустимся на спину. Ложимся на спину. Сдеваем ноги в коленях. И из этого положения выполняем плечевой мост. Поднимаем таз. Сейчас медленно вверх и также медленно вниз, прокатывая поясницу по полу. Наша задача сейчас активизировать мышцы пресса, подобрать живот, кубок вниз, позвоночник к полу. Опускаем позвоночник в пол и медленно позвоночек за позвоночком поднимаем таз вверх, смещая вес как ногам. Да? То есть мы не смещаем вес в грудной клетки. Уходим вверх настолько, насколько получается, и мягко-медленно опускаемся вниз. Мы прорабатываем нашу поясницу, растягиваем ее и готовим ее к рабочему дню. Чувствуем, что пресса у нас... Подтянув поясница нейтральное в расходном положении. И движение начинает поясница. пол, копчик вверх. Мягко, медленно, спокойно поднимаемся вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. Держите центр, держите пресс, держите подтянутый вниз живота. И мягко, медленно опускаемся вниз. У нас еще один раз так же. Вверх, вверх, вверх, вверх, подтягивая пупочек к позвоночнику. И мягко, медленно, медленно вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Опускаемся вниз. И продолжаем нашу утреннюю зарядку, продолжаем нашу разминку. Уводим вверх одну ногу, уводим вверх другую ногу активизируем мышцы центра, колени можно собрать вместе, и из этого положения поработаем руками, руки за голову, руки возвращаем вдоль тела. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы плечи оставались расслаблены, стабильны, шея не без напряжения, мышцы пресса сильные, живот подтянут, и поясница сохраняет естественный прогиб. В этом положении вы будете чувствовать, что у вас работают мышцы пресса, а поясница не напрягается. За счет чего? Правильно, за счет того, что мы контролируем низ живота. Еще. Потому что, чтобы была сильная спина, сильный низ поясница, наша задача укреплять мышцы пресса. Да? То есть стабилизировать поперечную мышцу живота. Что мы сейчас с вами и делаем. Последний растач. И Мы берем, подтягиваем колени к животу, расслабляем немножечко. Нашу спину, мягко прокатываем ее по полу, вращаем, да, отпускаем колени на длину рук. И вот когда вы отпускаете колени на длину рук, вы чувствуете, что в пояснице есть прогиб, а под пупком внизу живота вращение в другой сторону. У вас есть небольшое напряжение, то есть мышцы пресса у нас все время немножечко работают. Последний раз Теперь мы снова опускаем стопу вниз и снова выполняем плечевой мост. Поехали. Таз вверх, медленно-медленно-медленно-медленно, прокатывая поясницу. Концентрируясь на нижней части живота, можно в верхней точке чуть-чуть зажать ягодицы. Опускаемся вниз, медленно прокатывая поясницу по полу. Оп. До нейтральной спины должна получиться волна. Но при этом ребра вверх не поднимаются, да, то есть вот этого быть не должно. И медленно снова вверх. Вверх, вверх, вверх, вверх. Вверх. Очень спокойно прокатываю поясницу вверх и мягко опускаю ее вниз. Оп. И еще раз так медленно вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. Вы можете выполнять еще медленнее, чем показываю я, потому что ритм движения в данном случае выбирайте удобный для себя. Вы должны чувствовать, как комфортно, как классно сейчас вашей пояснице. Вы должны чувствовать, как она так мягко-мягко вытягивается, растягивается, как у вас укрепляются мышцы пресса, вы их держите, да, и ягодицы. А еще разочек, и снова возвращаемся к работе с прессом. Оп, медленно вверх. Здесь не должно быть давление на шею, да, шея должна быть расслабленной. И вниз. Отлично. А теперь снова поднимаем стопы вверх. Вот они, наши стопы. Раз, одна, другая. Вот они ушли вверх. Вы можете их увести слегка на угол. И из этого положения снова поработать руками. Да? Чем ниже ноги, тем будет сложнее. можете оставить их в этом положении, можете оставить их в этом положении. Выберите удобное для себя положение, то, которое вам комфортно. Ага, еще разочек. На выдохе руки за голову, на выдохе возвращаем и все время контролируем мышцы пресса. Нас все время подтянут живот. Вот, отлично. Последний раз дальше. Возвращайте колени к животу и повращайте ваш таз. И в другую сторону также всего два раза. Раз на три. Хорошо, выпрямляем обе ноги, вытягиваемся всем телом и поднимаемся, переходим в положение сидя. И точно так же попробуем опуститься в положение лежа, опускаемся, медленно укладываем наш позвоночник вниз. Вверх, вверх, выпрямились вниз, подкручивая таз и снова растягивая низ спины. Мы все время сегодня активизируем мышцы пресса, а вот спину мы с вами тянем. Оп. Можно вверх руки, да, можно их оставить здесь и опуститься. Вот с такими руками. Можно подняться с такими руками. Если еще не посмотрели, как я. Хорошо. И еще. Вниз. И вверх. Еще раз также Вниз. Вверх. Ну и сейчас мы останемся вверху. Опустим наши руки. Соберем наши стопы. Потянем нашу поясницу. право, лево, слегка, хорошо, соберем обе стопы, нажмем на колени, потянем вниз спины, спина прямая, плечи опущены при этом, да, плечи не перенапрягаем, руки можно опустить в пол, снова потянем правое, левое плечо. Переводим руки на колени, тянемся поясницы назад, выпрямляемся, делаем вдох, делаем выдох, еще раз также делаем вдох. И на сегодня утренняя зарядка. Это все, а я вас жду сегодня на прямом эфире в 12 часов дня.